Двухфакторная аутентификация на чувствительных аккаунтах вещь обязательная. Но что делать, если вы купили новый телефон или, не дай бог, потеряли старый? Как перенести коды из Google Authenticade на новое устройство или восстановить доступ при потере устройства? Сначала самый приятный и безболезненный вариант. Вы купили новый телефон и нужно перенести коды со старого. Рассмотрим в качестве примера Google Authenticade. Приложений для двухфакторной аутентификации на самом деле существует немало. Ссылка на плейлист в описании. Итак, установили на новое устройство Google Authenticator и здесь внизу при первом запуске есть неприметная надпись «Импортировать имеющиеся аккаунты». Тут все в принципе описано. На старом телефоне зашли в меню. Я не обратил внимание, что он запрещает записывать экран, переписывать технически сложно, поэтому объясню словами. Значит в меню выбрали перенести аккаунты, тут экспорт аккаунтов, он генерирует QR-код, на новом телефоне отсканировали этот код и все данные аккаунта, то есть все коды восстановления экспортируются на новый телефон. Если вы пропустили в начале надпись импортировать аккаунты, позже это можно сделать также в настройках. Перенос аккаунтов и импорт. Ну то есть понятно, импорт на том устройстве куда переносите, экспорт с того устройства откуда переносите. Теперь что делать, если у вас несколько приложений для двухфакторки? Такого быть вроде не должно, но на всякий случай. У меня, например, кроме Google Authenticator есть NOTP. И там у меня тоже пара кодов. Непосредственно в NOTP по каждому коду есть возможность показать QR. В Google Authenticator такого нет. Значит, показали QR-код, на новом устройстве нажимаете добавить аккаунт и сканируете QR-код. Как в случае просто добавления нового аккаунта. Теперь самый печальный вариант — вы потеряли телефон или у вас украли телефон. Рассмотрим на примере Slack. Тут это достаточно глубоко запрятано, поэтому рассматриваю именно на примере Slack, чтобы вы поняли, что иногда найти это не просто, но где-то это обязательно есть. Так-то я им уже давно не пользуюсь и всех призываю переходить на элемент Ссылка на курс в описании. Если вы потеряли телефон до того, как смотрите этот скринкаст, то я вам сочувствую. Потому что самый простой, а иногда единственный способ восстановить доступ — это ввести резервные коды, которые вы заранее сохранили. Но если вы потеряли телефон, но все еще авторизованный в аккаунте, например, на десктопе, то ваше счастье. Тогда вы копируете резервные коды на будущее, сохраняете их в защищенном месте, не в менеджере пароля, а где-то отдельно, и лучше, конечно, зашифровать дополнительно, собственно, резервные коды нужны именно на тот случай, если вы потеряете устройство с приложением аутентификации. Тогда вы сможете войти, используя резервный код. При входе всегда есть неприметная надпись типа «Возникла проблема с приложением» и дальше вам предлагают все возможные альтернативы. Альтернативы вы настраиваете при подключении аутентификации, но резервные коды, если они есть, нужно не забыть скачать и сохранить. Тут мне предлагают также отправить код на телефон. Если вы подключили приложение для аутентификации и сохранили резервные коды, я вам рекомендую не использовать возможность авторизации через телефон. Это небезопасно. Мы используем экстренные коды восстановления, тут это так называется. Берем первый из списка, обычно их 10, один код используется один раз, в следующий раз нужно будет использовать второй код и так далее. Не всегда подряд, например, в Google можно использовать любой из 10, но в любом случае потом он вычеркивается. Вводим код, попадаем в аккаунт и вновь идем в авторизацию. Видите, осталось 9 резервных кодов. И деактивируем двухфакторную аутентификацию. А теперь подключаем ее заново и добавляем аккаунт в Google Authenticator. Таким образом проблема с потерей устройства решена. Ну то есть, резюмируя, если старый телефон в наличии делается все очень просто. Если утерян, то срочно идите во все аккаунты, пока вы там авторизованы. Отключайте аутентификацию, подключайте аутентификацию. И на будущее всегда сохраняйте резервные коды, тогда вам не о чем будет волноваться в случае потери устройства. А сейчас можете на всякий случай пройтись по всем аккаунтам и сохранить резервные коды. Ну чтобы не волноваться в случае потери устройства. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо.